здравствуйте завершаем четвертый день инста вебинара по видеомаркетингу. маркетингу 15 декабря наша компания запускает новый сервис посвященный видеомаркетингу. расскажем о продвижении видео всем кому интересно получать дешевых лидов с видео контента Пишите в директ. Тема сегодняшнего видео: что такое прицельный таргетинг и его преимущества. Прицельный таргетинг это инструмент, который позволяет сужать нацеливание на сегменты вашей целевой аудитории. Какие же плюсы прицельного таргетирования можно отметить? Четыре основных преимущества прицельного таргетинга. Первое возможность привести горячую аудиторию, находящуюся рядом, а также нарастить дополнительные продажи. Второе возможность сегментирования по геопризнаку. Третье. С помощью дополнительных настроек расширять целевую аудиторию. Четвертое. Возможность получения дополнительного эффекта из сетей. Возможность совмещения с другими видами таргетирования. Ведь прицельный таргетинг можно совмещать с таргетингом и ретаргетингом контекста. Прицельный таргетинг плюс таргетинг по социально-демографическому признаку и многое другое. Завтра мы дадим вам еще немного статистики, а также кейс известной компании, которая в 4 раза увеличила объем продаж с помощью видеомаркетинга. Следите за событиями, ставьте лайки и подписывайтесь на наш аккаунт.